что-то да. мы расстрелились блин так, а или показали? Нет, вообще нет, не показали вообще не показали на видео это я прочитал в чате и начали рассказы рассказывать так ладно 4 января человек на 80 процентов состоит из майонеза вот. вот понимаете вот эти стереотипы их надо выбивать из себя я помню для меня это был шок может вспомнить сейчас когда-то мать давно еще был маленький летом сделала оливье она говорит а чё блин его надолго хватает и сытная а для меня это был с, об, срыв этого самого шаблона, разрыв, как это же, блин, я доволен, конечно, рад был, это самое вкусное, все, но это был такой, это, и вот это, от этих надо отходить, вот это вот шубка это оливье, обязательно, обязательно с 31 до 15 этого жрать, а вы шо, его не можете приготовить летом, или когда хочется пожрать, или шубу эту, почему обязательно какой-то праздник надо нажраться, во всех смыслах, какой-то, почему это нельзя сделать, сделать себе праздник в любое время дня и года, сделать этот салат и порадоваться, собрать, блин, тех же друзей, хотя бы даже с той же бутылкой. Почему это обязательно в вот этих вот рамках это делать? Почему? И голодать ничего нельзя трогать mm -hmm. до того, как президент, блин, это самое Разрешить. поздравит. Это пиздец какой-то, блин, пиздец, понимаете? Вот надо это все рвать. Больно, болезненно, троллевали, с маленьких таких вещей. Вот, перестаньте смотреть «Иронию судьбы», потому что это страшный фильм на самом деле. Перестаньте жрать этот самый, именно в новогоднюю ночь это оливье. Приготовьте свежее, это оливье, вот это все это дело. Если вы к нему привыкли, ну да, это действительно вкусно. Я помню это прекрасно, mm. когда мы это приготовляли. Самое аж обидное, что это сытное, сытное, потому что это, это не считай голодуха, блин, нажраться, потому что оно сытное. Весь этот голодный э, советский вот. этот самый э, советский этот союз на самом деле, блин, вот. И приготовьте вы это второго э, числа, 5 числа, блять, в, в июне, в июне, да. приготовьте вы, нажритесь вы этот самый. Вот. но срывайте эти шаблоны, иначе вам поймите, или это мы вот по-доброму вам рекомендуем, или вас будет плющить специальными этими самыми операциями. Самыми я, я не знаю, операциями. как они начнут будет придумывать, эту собирать этот Советский Союз 2.0. Но вы видите, какие сборы идут с боевыми действиями. Разрывали Советский Союз, кроваво, да, Латвию там отрывали, э, Грузиндию mm -hmm. и эти самые, и сборы начинаются тоже, Казахстан, с еще этими, эти слышишь? самые. С петардами, с фейерверками. Да. Разница, вот. У них же все этот самый, понимаете, как там, со шлюхами, с этими самыми, с кабаками. Yeah. Вот такой вот этот самый Тирада такая по времени вот 2 июля, ну а потом вот Недавно, Саша какой-то, Сырников Жизнь в России с каждым днем становится Для меня все тяжелее и опаснее Я покинул сторону, оставив тут дорогих Моему сердцу людей, и, конечно Мамо, ну может быть животное какое-то. Жаль, что не смог со, со многими достойно Попрощаться, буду скучать и обязательно Увидимся. Сука, какого хуя В жилых домах в Тбилиси платные лифты Это время прошло, он приехал в Грузию Соответственно, типа надо заки Кинуть бабок, и только потом можно ехать. Сначала думал, какой-то прикол одного дома, но так везде. Я тоже пос посмотрел, специально погуглил. Это это ужас, блин, как, какие бывают эти глюки, бред. И вот дальше еще третьего и Юля пишет, сука, как я назов... как на... сука, а как называется чувство, когда тебе есть свободно и пиздец грустно? <свят> Уехал в свободную эту самую страну, где в люфтах <свят> надо ехать за деньги. Помните, как в советское время показывали эти самые, да, в американских фильмах реклама какая-то все. Вот, ой, блин, все же думали логично и думали, блядь, я же не знаю какой-то товар есть этот самый, да. А вот в рекламе мне покажут какой хороший, я буду его покупать, да. Вот как вот, блядь, вот на шишку натягиваться? Да, если по телевизору показали, это значит он качественный, понимаете? Потому ну, что все верили газетам, сначала газетам, а потом телевидению. Блядские эти, хуе-блядские дороги платные, вот показывали. Ой, ну зато что там же с чисто, блин. Выпросили, блядь, получайте. Это не бывает такого, понимаете, вход рубль, выход два, да. Вот. развалили Советский Союз с кровью. Собирать будет еще с большей кровью. Вот поэтому это или добровольно, но не Советский Союз. И не какую-нибудь трактарию. Да? Хватит уже трахаться, блядь. Давайте <с> строить державу само, э, с этим самым. Э, с ну, с Да, уже сто раз говорили. Вот повторение опять эти. Только не мать учения, а какого то мучения. Что вот за этим потом следует? Этот был хрен, блин, бухой. Теперь центр. Союз сделали. развалили великий. Теперь... Хуевый, конечно, блядь. Но, по крайней мере, он э, двигался в сторону державы. И это нужно было делать после вот этого голосования хуебляцкого в первом году. Это нужно было переходить к, не к СНГ Некровавливанно. Из Советского Союза нужно было строить державу с народным самоуправлением, настоящим. Ну, вот, ну, значит, хохляшки пиздец. Сладкая плитка пальма. Вот. Плитка вырабатывается из какао-порошка, сахарной пуды, твердого жира, имеет тонкое измельчение массы. Вот видите, это что там, ГОС 75-го, ну, ОС даже уже вернее, какого года там нет, а, ну, от этого вот считаем, что 75-го. Видите, уже вот эти вот, не сахар, сахарная пудра какая-то, какао-порошок, ну, какао ну, может быть, да. Жир какой-то непонятный какой-то. Вот. Это... И, и пальма еще прикол, же какой. Э, всякие там эти самые македонские будут говорить, как заебить было в Советском Союзе. Я жрал вот это и считал это за наслаждение. Потому что настоящую шоколадку, блять, ну хуйно собираешь на нее, вот этими копейки, которые выдавались на завтраки мне в школу. Цена 52 конец. Вот, потому что у меня не спекулировали эти самые. У меня матушка въябывала в шахте, в лаве, пока здоровье не потеряла. И батюшка до силикоза, пока выгнали с шахты, блин, вот такие пироги. И хрен на вот это все это дело, да? Вот, великий могучий Советский Союз. 99% сосало, блин, по полной программе. Хлебушек присыпать сахарком, блин, водичкой намочить, это была советская конхвета. Вот, а если маслом с этим самым сахаром, да, то это, блин, это торт Наполеон. Даже я помню, что это вкусно было, блин. Маргас, мар, маргагусалин, смесь на 70% саломяс, саломассы, 10% жидкого растительного масла и 20% свиного сала. Растительное сало содержит 80-90% саломасса и 10-20% жидкого растительного масла. Гидрожир. Вот это вот точно я помню, сейчас это до сих пор есть, это масло, э, под, сливочное так называемое, из которого выдавливает воды огромное количество массы, это чтобы для массы сделать. Рафинированный и дезодорированный пищевой саламас применяется в производстве шоколадных конфет, которых частично заменяет так, ну ладно, почитают, какого. посмотрят это самое. Значит, вот опять же, понимаете, вот это легендарное сталинское, о да, котором мне вот матушка говорила, что было все мир, дружба, жвачка, это или было в другой реальности. Или это за нашим кругом жизни? Ну а точнее говоря, это все нарисовано. А я помню Советский Союз, это нищета. Какой-то карьер какой? Мраморный, что ли? Зачем там такие проходы огромные? Вот человечки, вот машинка, даже этот спокойно въедет. Так сюда, наверное, и Белла спокойно войдет. Но зачем все равно такие высокие? Для кого это? Ну. Такие... и подсказка какая вот эти вот кабеля дырки. на очень высоком да. этом самом как эти кабеля, кто их развешивал на этом уровне ну можно конечно электрика засунуть в этот ковш подогнать а ну сюда эти самые, и поднять, же... зачем? Тут... зачем тут же даже не в этом дело это допустим да, чтобы техника проходила но мы то видим дырки вот еще где чтобы действительно подсвечивать макушку какого-то да, большого человека или что это но там вот они совершенно непонятно для чего готовятся этот самый сантехнические работы в, в доме огромного, очень огромного э, существа О какая рапунцель, какие волосы а как за ними ухаживать вот в нашем мире это абсолютно не продумано, это должна быть какая-нибудь повелительница, вокруг которой все время ходят два, хотя бы пару этих самых да ну, женщина, роботез, которые ее обожают, и будет это и помыть голову, это проблема. Вот с нашими-то, блин, этими самыми, это проблема. Вот. Хорошо, если у нее там это все дело оборудовано. Но какое оборудование нужно для такой вот двухметровой длины волосы? Какое оборудование? Как это промыть? Как это про... расчесать? Это неописуемо. То есть, опять же, я говорю, мир сделан на отъебись все равно. Много этого самого хорошего, но или его извратили, или он сделан все-таки ну, да. недоковыходным. Его нужно менять к лучшему. Вот тут какой-то угол, что это такое, а? Что за стена какая-то гигантская, огромное что-то расстояние, замерзшее озеро, где-то в горах. Природная не может быть, потому что природное обязательно будет определенное закругление. Угол. Раз, два... Вот такая вот, блин. Ну и тут какие-то наросты, что это, не доточили, не доделали. Любители О. зимы сейчас такие, кайф! Это супер, да. Сколько там уже всяких переломов и прочей этой хренотени, да, произошло, вот. Поэтому те, которые вот, ой, хочется хоть немножко, чтобы, а как же, свежее, чтобы было. Вот, mm -hmm. э, каркать или не каркать, вот эти все любители этого самого, обязательно надо, чтобы вы хоть пару раз ебнулись. Ну, не надо ни ничего ломать. Ну, так больно, чтобы, блядь, жопа жопой ебанулись так вот, чтобы это самое, вот эта хрень из головы вылетела, mm -hmm. блядь. Про для ногтей наш такой, вариации разные. Mm -hmm. Михаил Маленко, про волосы подтверждаю, они должны постепенно в энергетические переходить, через пару сантиметров. <laughs> Точно, Миша. Херсон. Две эпохи в рекламных бигбордах. Россия предлагала бесплатную медицину субсидии фюмерам. Украина предлагает строчить доносы на соседей. Вот QR-код. Модно, молодежно. Класс. Это же к вопросу опять о миллионах доносах в сталинской жутких этих временах. Самолично, да, этот самый, да, доносы писал Сталин. И сам же, а не, не, не Сталин, Берия расстреливал самолично. Трахал, а потом расстреливал. Угу. Так, тут по поводу этих еще забыл. Ага, Ваня, как раз, кстати, еще присоединился. Приветствую. Антоха про Не переживайте, кольца с как и ошейники. Да, халява не бывает. Mm. Тоже интересный взгляд, конечно. Mm. Да, Вот что касательно этих билбордов. да. Вот понимаете, этот самый, да? Ну, тут, конечно, этот самый, да, если присмотреться. Поободрали малеха, да? Но mm. не заклеили так вот этой хуебрадью, да. вот эту вот хренотень, да? Почему? Оплачено, блядь. Оплачено это место рекламное. Поэтому хоть ты выебись, блядь. Пришла другая власть. Или этот самый. Один хуй, все это оплачено. Поэтому вот эти билборды не будут переклеиваться. Пока не пройдет срок, э, до какого это дело оплачено. Да, по дате какой-то. А помните, были такие дети индиго. Ну, то есть тут имеется в виду еще цвет такой фиолетовенький. А что с ними стало, интересно? Стали просто синими взрослыми. Вот. Сколько было пиздежа О, в интернете? Да. Они еще... все поменяют. Вот только они подрастут, все, подросли, блядь. Мы про этих детей Индиго. Ну я не знаю, сколько у нас интернет, столько мы про ну, это слышали. Да. Все, они уже должны были родиться, вырасти, стать взрослыми и начать вот так вот всех натягивать. Почему мы должны показывать? Правду. Далеко не а мы не, не индюшные какие-то, да. Вот. Почему эти твари никак не меняют? Бегают всякие там эти самые, как они там назывались, да, пятка и грудь себя били. Я денег не выделю. Ну, казначеи там всякие, да? Знаете. Я денег не выделю. Воины, Война, блядь, не, не будет этот самый. Бегала даже. Ну, можно, ну ладно, Пелеховый не буду, этот самый, да, достаточно казначей. Бегал этот самый, блин, хвантазер рассказывал, не-не-не, все, все, мы сейчас вот порешаем все, да, на этих Тонких, в, мира, в полях, да, да в полевых этих самых, да, мы все порешаем, не, не никаких войн не будет, все будет заебись, траливали. мы сейчас, времени у меня только не хватает, да. Блять, как это у суперсущества не хватает линейного времени, да. Это мы вот, так сказать, жалуемся, да, что не хватает, блин, потому что пашем, как, блин, э, так сказать, негры на плантациях, да. Вот, а эти вот, блин, Время там останавливают, для них вообще не, не хватает, блин, этот самый все, а потом, опа, услышал про эту хренотень да, моднявую, которая много бабла, био, как оно там, блять, вот эти, ну, зашкварку они делают новую, как оно, блять, а, э, супер энзимы, а, энзимы да энзимов. вот, все, и все, фантазер уже пропал, потому что бабло, Запахло. энзимы вот, энзимы хорошо продаются, нормально все это дело, да, вот, зашибись, да. Поэтому, опять же, ну, ну поймите этот самый, ну, ну, все это, ну, разводняк, блин, для лохов, разводняк. Да, детишки приходят в этот мир более продвинутые. Надо внимательно слушать, а что они там лепечут, да, вот, и помогать им в этом вопросе. И все у они них. сами не сделают, не вывезут из этого дерьма весь мир всех взрослых. Вот. А туп, вот туп, это, туп что какие-то особо там, или, а, потом же начали пиздеть эти самые, кристаллические дети пошли. Тоже уже больше 10 лет. Блять, что-то они этот самый. Наверное. И только пару этих самых показывают. Этого несчастного ребенка, которого замучила а, его. Мамаша эта религиозная. И еще какой-то этот самый. Вот такие вот несчастные только. <сос> вот. Потом тот мальчик, который высказался, что-то затюкали, затюкали его. его. Про, про, про плоскую землю. Вот. Тоже. Поэтому давайте, блин, не отсиживаться. Вот не надо ждать, что придут какие-то это синие дети, блядь, зеленые дети, полосатые дети. И они за вас делают. Нет, сами встали, блядь, с унитаза, жопу вытерли, вот, помыли, или есть, надели там штаны, трусы или что вы там одеваете, блин. И начали реально этот самый, убирать этот бардак. Вот, самое главное в голове.